Прошел ровно горога у меня ЧИГУРДА! Встречайте, витальщики Борода Еще в роддоме Маленькие телки Меня боялись Они уже бурда Виталя с греческого Уй, НА БЛЮДЕ! Mm, Если мне твой Не понравится взгляд Я тебя попрошу сыграть со мной в футбол ЛОЛ Ло С мафией у меня разговор простой я на планете, один такой голубой. Ребят, не бейте, бабло под бородой. Каждый день я меняю трусы. Полмиллиона трусов на кусок бурды. Ты мне угрожаешь? Ты сильнейший парень под тахтой. Ты мне изменяешь. Что это было? Знаешь, Шэнзо? <пас> Знаешь, Паркер? Я не хочу, чтобы мы встречались. с Сосокриона. Сжало... Кто этот человечек? Я... Лучше бы я остался с Фелицией. Питер, снимки просто класс. За все годы моей работы в редакции я не встречал САС. Спасибо, мистер Робертсон. Люди смеются надо мной всю жизнь. Да, я знаю почему. Ты есть посмешище. Не называйте меня по имени мистер Джеш. Говорит Триджей. Джей. Браво, вижу паука, направляется на хвоука. Никто не думает, что это мои происки. Нет, исключено. Хорошо, так и должно быть. Вот почему меня зовут... Эсик <связывания> <связывания> Трэмп. <связывания> <связывания> Продолжение следует.